Фрики Place видно. Что будет в Африки Place и почему я это держу в руках? 25 марта в Африке Place будет в городе Кривой Рог Немецкой области будет мастер-класс по намоткам по девайсам, тесты жижек, тесты девайсов, лекции для нюбаев, которые вообще ничего не понимают в вейпинге, будет своеобразная вейп-пати. Туда можно будет прийти, поучаствовать в гиввеях, которые тоже будут начиная от жидкостей и заканчивая может быть даже чем-то побольше. И в принципе все, если заинтриговал, можно туда прийти, алкоголь тоже будет, 18+, плюс все дела. Все, всем удачи, всем пока.